Хочу с этого места поприветствовать всех здесь находящихся. Вас, дорогие гости, вас, дорогие братья и сестры, возлюбленные Богом Отцом, Господом Иисусом Христом, Духом Святым, который излился в наши сердца и явил нам свою любовь в нашей души, так сказать, вас, тех, которые принадлежат Царствию Божьим. Сегодня я хотел дальше вместе с вами эм, идти по книге филиппийцам. Я хотел сегодня с вами пройти следующий текст с тем, чтобы из этого послания Бог дал нам насытиться, утвердиться, научиться, более опять-таки быть сориентированными для нашего временного, короткого «жития», так сказать, вот этого, прохождения этого поприща. Что же нам делать в нашей христианской жизни? На что мы должны быть сориентированы? Чего мы должны достигать? <кười> <кười> в прошлый раз, когда я как раз начинал только, я сделал некоторый экскурс о том, что такое послание к филиппийцам, куда оно отправлено, что это за город Филиппы, очень коротко, буквально в нескольких предложениях постараюсь еще как бы представить, напомнить нам. Город Филиппы ⁇ это территория, где сейчас Греция, то есть это Азия практически, ой, Азия, Европа на территории Европы. Город Филиппы был римской колонией таким свободным городом, где граждане этого города имели в основном эм, римское гражданство, так сказать. Да? И, конечно же, такие города не только Филиппы были, были и другие колонии, но жители этих городов особо эм, ну, хвалились, кичились своим положением. И вот туда Бог приводит по влечению духа, Павла, который не только время от времени ждал, что как-то Бог воздействует, он всю свою жизнь посвятил проповеди Евангелия. И вот в своем очередном миссионерском, так сказать, путешествии он идет из города в город и ставит за цель быть там. Черед его служение возникла там церковь. И что интересно, что Павел пишет это послание, послание наполнено очень многою радостью оно изобилует словами «радуйтесь о Боге», «радуйтесь друг о друге». Оно насыщено тем, где, где Павел изливает свое сердце, э, наполненное любовью к этой церкви, к ее членам. И есть, конечно же, и моменты, где Павел э, указывает на то, в чем он и хотел наставить, и это наставление он дает, но мы к этому придем позже. В этих же первых стихах, первой главы, о которых мы сегодня будем рассуждать вместе, Павел с самого начала, после буквально приветствия, дает им фокус. И этот фокус, который он как бы ориентирует их умы, их души на нечто очень важное, что в христианской жизни не может быть каким-то образом, в связи с нашими, может быть, идеями, мнениями, сдвинуто на второй, на третий план. Он говорит о уверенности. Уверенность в христианской жизни это нечто то, что не может, если человек, как христианин, не уверен в Боге, не уверен в докринах, в истинах Божьих, он не может, по сути, быть таковым. Он может сам себя считать. Он может быть собранием верующих, где другие считают уверенность первоочередной, потому что она делает способным надеяться абсолютно на Бога. Уверенность и самоуверенность. <как> Не то, что я сейчас исчерпаю, сейчас что-то скажу, но такие примеры, я думаю, что они очень житейские, понятно будет для нас. Мы когда <как> видим наших детей, которые вот начинают свою жизнь, они, что они чаще всего так вот, когда вот растут, начинают заявлять будущим маленькими такими эгоистиками и такие самоуверенные. Рукой, вот, рукой отодвигают, я сам, я сам. Это неуверенность. Это детская такая самоуверенность, она может казаться безобидной, но иногда хочется за такую самоуверенность, где она еще так это, это исправить ее, да, подравнять ее так по одному месту, <смех>, чтобы было полезно. Уверенность ⁇ это другое нечто. Уверенность ⁇ это тогда, когда мы знаем, во что мы уверены, потому что это даже не основным таким моментом не из нашего опыта, а из того, что мы знаем о объекте, в котором мы уверены. И вот таким объектом является, абсолютным объект Бог. Сегодня я хотел говорить как раз об уверенности, что наша уверенность, она в Боге. Пробовать которую я сегодня хотел бы, чтобы она прозвучала, к чему готовился, я ее назвал «Бог, уверенность спасаема». «Бог, уверенность спасаема». Если Павел занялся этой целью, в свое время филиппийца, церковь, которая так хорошо жила, возникшая, так хорошо развивалась, что он благодарит Бога, он радуется Боге об этой церкви, о ее устройстве, о ее умножении, о ее результатах, которые он видит, находясь далеко от них, что интересно, примерно это послание было написано через 10 лет, когда церковь возникла. Если мы коротко сделаем такой экскурс к книгу «Деяния», не раскрывая книги «Деяния», в 16 главе описывается, Павел пришел туда, там не было синагоги, потому что, скорее всего, это был как раз-таки колония, римская колония. Скорее всего, там, может быть, так по отношению к иудеям не было. Но было место возле реки, за городом, где некоторые женщины и чтущие Бога собирались. Куда пришел Павел. Пришел туда, начал говорить Евангелие, уверовала Лидия. Он какое-то время благовествовал, и благовестие его заключалось в том, что верой в Иисуса Христа можно иметь спасение. Или только верою в Иисуса Христа можно обрести спасение. Это то, что было основ, основополагающим в проповеди Павла и всех тех, кто вместе с ним служил. Находясь там, через некоторое время женщина, одержимая духом прорицания, ходит из недели в неделю, за дня в день, кричит, «Сиди, есть мужи Бога Всевышнего!» Они указывают нам на путь спасения. Павел вознагидовав, повелевая духу выйти, духу прорицания. Хазевятые женщины, которая, скорее всего, была как рабыня, у них потеряли доход, потому что дух ушел и способность прорицать. За это был Павел, там, в Филиппах, приведен к властям. Властям было сделано, от людей, которые, скорее всего, были господами этой женщины, утратив этот доход, они заявили, вот мы, римские граждане, и нам не стоит обращать внимание на то, что проповедует этот иудей, этот христианин, нам, римским гражданам, не стоит вообще обращать на это, это противозаконно и так далее. Павла и силу избили, Павла силу заковали в кандалы, поместили во внутреннюю дверь. Этот Павел, который послушен Богу, который идет с благовествованием, имеет на тот момент такой результат. Но он понимал, что божественный благодать, и эти вещи приходят в жизнь верующих. Он уже был научен, он имел опыт уже, и поэтому они могли, скорее всего, вместе с силой, естественно, исполнившись Духа Святого, петь там, воспевать мог. Вот эта церковь, которая вот в этих обстоятельствах возникла, Павел после освобождения на следующий день, уходит из этого места. Но остаются некоторые, кто начали дальше создание этой церкви. И вот с того момента мы не находим нигде в Писании, чтобы Павел лично пришел один-два раза в Филипп. Павел не был, как он был в городе Эфис три года, где он, был, где он был в Каримфе более-менее продолжительное время, около двух лет в других церквах. И все-таки вот эта церковь, она созидалась. Что было вот этим сопутствующим, что церковь эта отличалась такой ревностью умов, которая, не видя Павла многие годы, столь ревностна была, где они посылали пожертвования свои, свою поддержку на то, чтобы Павел был более свободен в благоествовании, и ему не нужно было бы зарабатывать, что э, хлеб для себя и для других, кто с ним. Почему? И вот на эти вопросы я хотел бы, чтобы сегодня этот текст, объясняя нам, почему Павел задается целью с самого начала утверждать церковь Филиппа в уверенности, и где, и что является фундаментом для вот этой уверенности в Боге. Давайте с вами прочитаем текст. Послание к филиппийцам. Первая глава я прочитаю все-таки с первого стиха по седьмой. Первые два стиха мы в прошлый раз коснулись их, и начнем сегодня с третьего. Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах,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 Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Как и должен мне помышлять о, вас, о всех вас, потому что я имею вас в сердце в узах моих при защищении и утверждении благовествования Вас всех, как соучастников моих в благодати. Конечно, можно взять и э, наше размышление, построить так, чтобы из стиха в стиха, как Павел здесь начинает. Поэтому будет правильнее, потому что Павел, хотя и говорит о молитве, о радости, о том, как он пред Богом стоит за их, как его сердце исполнено вот этой любовью к Богу и к ним. Но он это говорит, чтобы привести их все-таки к тому, что было в его сердце, как то, на что он особо хотел обратить внимание. Как то, почему в их жизни этот результат. Я хотел бы все-таки начать 6 стиха и отсюда, как бы в ту и другую сторону, возвращаясь назад или же идя в 7 стих, построить наше на размышление, потому что здесь центрально. Или совместно седьмым есть результат то самое основное, чему Павел в этом тексте, в этой части этого послания назидает элипийцам. «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Павел говорит о Боге. Он говорит о том, что Бог будет совершать. Я Посмотрел некоторые словари, естественно, обращался и к комментариям различным. Интересно, что вот это слово начивший в вас», указывающее на то, что Бог, именно Бог, начавший, указывающий на инициативу Бога. Не просто, что ну, где-то двое столкнулись в силу каких-то обстоятельств, двое из человеков, из людей, и таким образом их какая-то Жизненная ситуация, похоже, они вместе решают ее, как бы ее разрешить уже так совместно, да? Нет. Здесь Павел пишет и очень четко определяет, что инициатива во всем том, что на тот момент, когда писалось это послание, инициатива от Бога. Слово, которое здесь... Эм, Павел употребляет, оно означает эм, знаменовать, торжественно отмечать начало. Эм, что это такое? Ну, вот, мы сейчас живем, и часто иногда показывают так, если какое-то большое там, предприятие, стройка начинается, то что э, мэры города, городов, там, э, такие высокопоставленные э, Берут лопаты в руки, да, и потом что? В землю втыкают, там так кидают, и это типа того, что все, стройка началась. Они ознаменовали, что здесь какое-то строительство. Другие берут там, не знаю, что-то там замонтируют, кусочек стены построят, какую-то кладку. Как бы там ни было, это вот в нашем понимании. Ознаменовать значит что-то начать делать на этом месте. Но не просто что-то начать делать, а делать с определенным планом, из определенного расчета, зная, сколько это будет стоить, и сколько по времени затрачено будет необходимо, чтобы довести, если это здание, значит, здание до конца. Бог, таким образом начавший, конечно же, планировал свое начало. Он планировал и филиппийцев, он планировал Иерусалим, который должен прийти к вере в Иисуса Христа. Он планировал из вечности сделать это спасение для человека, которых любит. Вот оттуда его план. Что интересно, что это слово еще указывает на решительное намерение который выражается в действии, и что вот это вот намерение, которое проявляется в действии, оно не может закончиться таким образом, чтобы потерпеть неудачу. Бог, если знаменует что-то, это как пророчество. Если Бог что-то объявляет, оно обязательно, что в будущем будет. Оно обязательно придет к тому результату, как вот Бог объявил. И вот Павел здесь учит филиппийцев, им говорит, он, мы еще раз читаем, будучи уверен. Он говорит, будучи уверен. И своего жизненного опыта, из веры в Бога, из своего христианского пути, он говорит, я будучи уверен о Боге. И он начинает представлять вот это, в чем его уверенность в Боге. Если мы смотрим на то, что там в Филиппах произошло, то мы видим, каким образом Павел благовествовал. Мы видим, что сам Павел, когда находясь в этом служении, где бы он ни был в Филиппах тоже, он понимал, что куда бы он ни пришел, он не мог надеяться на свои ораторские способности. Он исключал это. Он исключал все то, что могло бы как-то в глаза броситься, что он с какой-то некоторой властью, напыщенностью, каким-то авторитетом. Он эти вещи исключал, полагаясь на то, что Бог будет действовать. Он абсолютно был уверен, и не только к этому моменту, потому что всегда проповедовал о том, что Бог есть спасающий. Наша Обретение спасения, его нельзя назвать пассивным, но он начинает. Он начинает. Я сегодня не буду задаваться целью, чтобы поставить какие-то, э, не знаю так, акценты, где, в какой момент человек откликается и все. Но если мы посмотрим в этом тексте книгу «Деяния», где обратилась Лидия. Я хотел бы, чтобы мы посмотрели в книгу «Деяния», а в 16 главе, когда Павел проповедовал, и Лидия – это женщина, которая торговала багреницей, богатая женщина, состоятельная женщина, которая имела свое дело, и, скорее всего, не только здесь, в Филиппах, но в этот момент она там находилась, Желали ли она, как широка была сеть магазинов ее, торговли ее, но она была богатым человеком. И вот здесь она, слыша проповедь о том, что спасение только во Христе Иисусе, написано, «Господь отверз сердце ее, внимать тому, что говорил Павел». Господь отверз сердце ее. Она была чтущим человеком, чтущим Бога в соответствии с иудейским, так сказать, Ветхим Заветом, иудейскими ну, как это сказать, эм, идейской верой, того, что она могла слышать, находясь среди других благочестивых, богобоязненных женщин, тех, которые там же находились, когда не собирались вместе. Но здесь Писание говорит, Господь отверз. Господь начинает. Я думаю, что нам нужно тоже посмотреть на этот важный момент. Конечно, Лидия могла бы сказать, если бы, Павел ее спросил, или Лука, который написал книгу «Деяния», он бы спросил Лидию, «Лидия, расскажи мне, пожалуйста, свое свидетельство, как вот у нас бывает, да?» И мы часто начинаем говорить, «Ну вот я слышал, и потом я решил отдать свою судьбу, что Господь». Я услышал, что все грешники, все совратились на свои пути, все лишены славы Божьей, все идут в погибель. И я так... На пальца так кинул, так как, как кидает, да, а что выпадет так на первое, второе, первое, второе в конце концов. Ну ладно, избираю Бога, избираю жизнь с Богом. Нет, каждый из нас пришел к принятию решения, будучи так аккуратно, так нежно, но так действенно Богом привлекаем. Отверзал нам Бог. Отверзал Бог нам истинное положение вещей в нашей жизни. Он есть начинающий. Он есть отверзающий нам. Потому и уверенность наша может быть неколеблемой и должна быть неколеблемой. Потому что есть ли промысел Божий из вечности, через воплощение Сына, через проповедь апостолов, через всех, от кого мы слышали, оттуда идет, то можем ли мы положить 50 на 50, что Бог позволил Евангелию быть возглашенному? Но 50% было за мной, за человеком. Я бы не согласился даже на 51% по отношению к Богу. Я не знаю. Не мне сегодня э, здесь вот, э, раскладывать все это. Но я хочу, если Павел видел в этом важность поразмышлять вместе с вами. Отверст лилии, лизии, сердца тому, чтобы внимать. Это действие Бога, действие Духа Святого. Поэтому Лидия сама, этот тюремный страж, который после землетрясения вбежал, когда хотел закончить жизнь самоубийством, хотел покончить с собой, но Павел говорит им, не делай себе никакого вреда, ибо все мы здесь. Мужи, братья, что делать, чтобы мне спастись? Веруй в Господа Иисуса Христа. Спасешься ты, и весь дом твой. Бог отверст этому же человеку, который был на службе, который понимал, что если разбежались все заключенные, что он может рассчитывать для себя. То, что мы читаем здесь в этом стихе, будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело, я хотел поразмышлять, о добром деле. Павел никак, вот это то, что Бог начал делать на всяком месте, где благовествовалось Евангелие и Филиппах Павел не оценит просто Евангелие. Он говорит, начавший доброе дело. Оно, да, действительно было так, как Бог отверз мое сердце. Сердца в основном сиящих здесь. Лидии, этому тюремному стражу отверзал всем тем, которые до нас жили, и будет то же самое делать с другими. Это не что иное. Доброе дело. И если Бог, который совершенен, начинает и объявляет Павел об этом начатом им, что оно доброе, как вы думаете, какой, какого качества вот это доброе? Может оно, ну как на... Раз вот этого всего, в каждом из человеков Богом доброе, может оно поставлено на конвейер с маркой там Мерседес или еще что такое. Нет, оно абсолютно доброе. Оно абсолютно, потому что ничего подобного во Вселенной, во все моменты ее бытия, существования ничего не вытягивает на этот уровень вот этой доброты дело. Потому что что? Бог добр. Он из своей сущности делает это дело. Может ли Бог, будучи добрым, дать нечто то, чтобы он сказал, ну, хорошо, на тебе, вот пять, хотя имел желание дать десять. У Бога так не может быть. Если он уже доброе делает, то он его делает абсолютным, ни в чем не имеющим, чтобы его довершить, изменить. И вот Павел рисует, в ком он уверен, в чем его уверенность в качестве этого дела. Что мы дальше смотрим из этого стиха? «Будет совершать его даже до дня Иисуса Христа» будет совершать, это как обетование, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Что мы еще вот в этом «будет совершать» можем увидеть? Если Павел говорит о Боге, и он настолько уверен в нем, что Бог будет совершать, это говорит о том, что Бог Павел, по крайней мере, представляет филиппийцам Бога, который берет на себя ответственность абсолютную и полную, что Он начавший. Он делает доброе. Если Он делает доброе, то Он и будет совершать его, взяв на себя эту ответственность, чтобы это доброе состоялось, чтобы оно пришло совершенным, если совершенный Бог. Он берет на себя ответственность. И Павел, Который хотел, чтобы вот этого Бога всегда представлять вот таковым, абсолютно был уверен. Потому она работала. Потому что его уверенность в Боге, она соответствовала 100%. Того, или то, как Бог хотел, чтобы его презентировали, чтобы его проповедовали, чтобы его представляли, чтобы слышащие... Все о Боге могли приходить вот к этой уверенности. Мы смотрим на этот стих и видим здесь далее, что Павел говорит «даже до дня Иисуса Христа». «Даже до дня Иисуса Христа». Что мы могли бы представить, почему Павел здесь, отсылая в будущее, именно говорит Никогда вы закончите ваш жизненный путь, он будет на жизненном пути совершать. А он говорит, до дня. Потому что основная масса вот этой вселенской церкви, которая Богом строится, она уйдет с земли, и среды живущих. Уйдет раньше, они не будут все эти уже теми, которые при жизни будут восхищены. Мы надеемся, что это то время, когда мы. Да? Мы думаем, что вот уже в связи с этими событиями, обстоятельствами, которые мы живем, которые вокруг нас, мы думаем, что, наверное, для церкви это как раз время, когда мы будем теми, когда Бог придет за церковью и восхитит нас. Но большинство не дожили до этого момента. Такая большая масса уверовавших прошли свой жизненный путь и через смерть перешли рубеж. Но здесь, скорее всего, Павел объясняет до дня Иисуса Христа. Он хочет, чтобы филиппийцы были уверены в том, когда это произойдет, а ведь что придет, или произойдет в день пришествия Иисуса Христа. В другом месте он пишет, 1 Фессалоникийцам, он пишет, что мы, живущие теперь, не предупредим умерших. да. Он говорит о том, что когда день, день Господень придет, Его пришествие придет, то будет так, что мы, живущие во мгновение ока, или будем восхищены на и на небесах, и во мгновение ока изменимся, а наши, те, кто шли перед нами путь верующий, они таким же образом совоскреснут, и мы вместе будем вот в этом вот движении, встречая этого Господина нашего. Что же будет в этот прославленный день, в день пришествия Иисуса Христа? День восхищения, или же день явления всему человечеству, день Господень, скорее всего, подразумевается. Это тогда, когда Господь Явится. Тогда, когда Бог Отец, который определил всем этим времена и сроки и все остальное, устроит так те, которые будут жить, они обязательно, если Бог начал делать, а ведь Он начал и в те, если это относится к нам, и мы живем в это время, Бог обязательно сможет святых Своих привести к тому, чтобы они Прочувствовали, чтобы они были ободрены тому, чтобы встретить Его. Если Бог относит это к дню Господню, когда Он явится во славе со святыми Своими, то и тогда Бог приготовит мир. Он не будет перекладывать дату и скажет, «Ну, я не могу привести Сына Своего во славе со святыми Его». Потому что здесь Германия находится, не знаю, чемпионат мира или Олимпийские игры, там или что-то такое, что люди будут не особо на Божьем каким-то образом ориентированы. Бог так подготовит. О пророках мы можем знать, которые будут благовествовать и которые будут знамения давать. Бог сделает. Бог сделает. Где он вот этого сына, который, на которого... Павел указывает, что через веру в Него, если ты абсолютно будешь уверен в Нем и в Божьем водительстве, ты обязательно достигнешь этого спасения. Бог найдет, как привести из того для нас невидимого, незримого, из великолепнейшего состояния, в котором Он в славе Своей находится, явит миру Христа. И узрят его все. Бог явит то, что люди, которые на тот момент будут, они что? Поклонятся ему. Они признают его господство. Эти люди, которые на тот момент будут находиться, как Писание говорит, что и поклонится всякое колено и всякий язык, что? Будет исповедать его Господом. Признаем, Бог сделает. Если здесь написано «До дня Господня Бог будет совершать все это», то Он сделает. Потому что и это доброе дело. Если мы правильно мыслим, даже в ту кончину, коснется ли это нас непосредственно, или же это будет, когда мы, может, перейдем и так. Но это должно укреплять мою душу в доверии этому откровению. И вот Павел здесь пишет об этом, имея желание филиппийцев, которые хорошо сли правильно стояли, жили правильно. Мы еще об этом будем говорить, но он им представляет вот это. Он говорит, вот он начал, он действует, и он будет довершать свое, если он начал. Что интересно, Павел здесь идет дальше, и в седьмом стихе мы читаем здесь. «И как должен мне помышлять о вас, о всех вас, потому что я имею вас в сердце, в узах моих, при защищении и утверждении всех вас всех, как соучастников моих благодать». Интересно, что Павел, с одной стороны, видит то, что они приняли Христа. И он не просто, вот здесь он говорит, пишет, я имею вас всех в сердце своем. И может быть, вот то, что они так вот построили взаимоотношения, Павел и эти филиппийские верующие, между ними не было каких-то претензий, филиппийцы не были людьми, которые, как в Карифе, например, Павел там незна, незначителен там в речи своей. Между ними не было, скорее всего, таких, где бы Павел говорил, я вот приду, поговорю, и испытаю тех, да? Может быть, Павел вот так вот, будучи расположен из своих вот таких представлений, которые он имел по отношению к Филипписам, такую расположенность их. Обычно же, как говорят, любовь, земная, земная, наша земная любовь, она что... Такая поговорка если слепа, да? То есть, она не замечает каких-то вещей. Родительская любовь чаще всего, что бывает так, да, что, ну, все, ну, никак. Ну, вот наш, наше чат оно э, семь пядей во лбу. Может, Павел вот так относился э, вот к филиппийцам. На это ли он обращал, что вот какое-то вот сердце его исполнено чем-то? Или же сердце его было действительно исполнено чем привязанность, Но этой привязанности и любви его есть другое основание, как просто человеческая взаимность. И, скорее всего, так. Павел здесь как раз-таки, э, если мы читаем, давайте с вами пойдем немножко, чуть-чуть назад, шаг сделаем, и вернемся в пятый стих. «За ваше участие» Он благодарит, да? «За ваше участие в благоествовании от первого дня». Даже до ныне. Филиппийцы с самого первого дня, когда они приняли благую весть. Это, наверное, дом стражник, домашние леди, другие, кто приняли и уверовали во Христа, пережив рождение свыше, доверившись Господу как Спасителю, так жили, что чтобы их жизни не оставалось к тому, чтобы они были безразличны к тому, чтобы не благовествовать. Они сами пережили в отношении себя так много и ощущали это в каждом дне, что благовествовать они делали это так, что им не надо было говорить, кто сегодня пойдет на благовестие. Они не имели нужды в том, чтобы, скорее всего так как распространилось вокруг филиппийцев, их церкви города Филипп, Евангелия, то оно было действительно несомо, где не Духом Божьим побуждаемы нести эту благую вещь, потому что сами стали ее обладателем, сами начали ощущать то, что Бог начал в них доброе дело. Ой, брат, спасибо! небольшое отступление, спускаясь сверху, думаю, надо бы еще стаканчик воды не забыть. Забыл. Заходя в зал, думаю, ну, кто-то все равно, если в этом будет нужда, предложит. Добрый самаряне, Будем добрыми самарянами. Хорошо, продолжим. И вот он говорит о благовестии. Если человек не пережил рождение, если сам на своей душе не переживает это, как бы ты его ни мотивировал, он будет страшиться, он будет это делать как-то из неудобств. Почему это? Потому что, скорее всего, у нас нет этой уверенности в Боге. Мы думаем, скорее всего, что когда Бог обращался к нам с призывом, когда Господь касался наших сердец, мы думаем, наверное, что это мы такие хорошие, мы такие классные, такие мудрые, такие способные логически все разложить, посчитать, и мы согласились, сказали, ну да, то, что здесь предлагается все-таки лучше, хотя тоже дело рискованное, отказаться от некоторых вещей в этой жизни, надеяться, что там в вечности, если она есть, что-то будет более приятно. Мы часто не способны к этим вещам, потому что, скорее всего, есть такой момент, что мы думаем на наше вот это приятие, что его больше, протенциально. В процентах оно выражено в больших цифрах. Но когда филиппийцы, которым благовествуемо было, что спасение только через веру в Иисуса Христа и не через что то, кем бы они ни значили, дается. Они приняли его так, поэтому вся жизнь, он говорит, вы с первого дня. Если смотреть на этот текст, то он говорит, даже до ныне, 10 лет, представляете? 10 лет церковь живет тем, чтобы говорить, говорить, говорить, возвещая истину. Только ли говорить, только ли возвещать, если мы смотрим на то, как здесь Павел так собирательно подводит, он говорит о том, что их жизнь у верующих Филиппа, этой церкви, была так ну, проживаемой ими, что Павел в конце 7 стиха, я немножко прыгаю, смотрю на время, все-таки, чтобы держать нить, он говорит о том, что «При защищении» или «при защищении» – я прочитаю еще все-таки, это вторая часть седьмого стиха. «При защищении и утверждении благоествования вас всех, как соучастников моих в благодать». Он рассматривает их, как те, которые отождествили себя с тем же трудом благовестника. Он говорит «при защищении». Может быть, здесь местно, э, все-таки поразмышлять, что такое при защищении Евангелия. <как> Павел в тот момент, как мы здесь читали, он говорит, я в узах. Узы Павла чем, по сути, э, были на тот момент? Недосмотром со стороны Бога, допросить да меня Господь, если я так сейчас произнес. Но задавая вопрос, риторический или же... Э, чтобы мы поразмышляли, что произошло с этим Павлом, который так был резу результативен на Ниве Божьей, для созидания Царствия Божьего, почему три года выпадает, находясь в заключении? Он говорит, при защищении я имею вас. Он был в Риме, и он понимал, что, не до конца, наверное, но он понимал, что... То, что Бог допустил в Его жизнь, это необходимо. В этом есть планы Божьи. Он в своей уверенности в Боге ничуть не поколебался. Он понимал, что ему нужно будет стать пред кесаря. А зачем? Чтобы кесарь уверовал. И только. Да, я не исключаю и этот момент. Потому что сам же Павел потом говорит, что вся кесария, <coughs> все вот это. Даже родственники из Кесарева дома приняли, вся притория, извиняюсь, где он сидел какое-то время до того, когда попал на суд Кесарь. И это да. Но при защищении. Я думаю, что у Бога был промысел. Если мы смотрим на жизнь Павла, то многократно некоторые такие моменты, давайте вот так вот подумаем, когда он стоял перед Акрипой, разве он не защищал Евангелие? Разве он не был тем, который возвещал эту истину, о том, что Да, в Ветхом Завете уже говорилось о том, что будет Мессия, Он защищал Евангелие. Он говорил, что это ересь. Он говорил, что я надеюсь на то, что было обещано отцам. Он всегда стоял с правильным пониманием, что нужно, там, где идет. Напор на Евангелие, оставя его в неправильном свете, атакуя его с политической говорит, стороны, каким-то образом с какой-то другой стороны, Он говорит, при защищении. Сам Павел, находясь в Филиппов, мы коснулись этого, когда был избит, когда был посажен, потом его воеводы говорят, ну, послали к тереному страже, говорит, отпусти его. Пускай идут они вместе с силой. Но Павел, наверное, так это сказал. Да как это так? Это ничего себе. Мы здесь получили, плохо спали. А теперь нас отпусти тайно. Пускай придут и сами нас выведут. Что Павел здесь сделал? На какой разряд отнести? Что он все-таки решил посчитаться определенным образом с этими воеводами? Да нет, конечно. Он понимал, что здесь провозглашает Евангелие. В которые уже уверовали некоторые, и которые в будущем стали большой, сильной церковью. Они останутся на этом месте, в этой римской колонии, где сами жители большинстве своем кичливо смотрели на себя. И что это Евангелие в их глазах будет опороченным, потому что проповедник, который проповедовал, был, что нашими воеводами конкретно приструнен. Павел искал, чтобы защищать Евангелие. Почему он напоминает это? Потому что филиппийцы сплошь и рядом сталкивались. Они те же самые граждане Рима, теперь живут, соответственно, не с римским только законодательством. Они жили за законодательством Царствия Божия. Жили по тому, чему были научаемы от Духа Святого. От того, что они познали истину, они утверждали Евангелие. Мы читаем, при защищении и утверждении. Павел смотрит на жизнь филиппийцев, сам не находясь как учитель, больше не к этому моменту, когда это послание было написано, он не был там. Да, были другие братья, Епофраз, который был оттуда. И вот эти братья утверждали уверовавших, которые несли Евангелие которые вы духовно, но вот это утверждали не просто, что еще раз говорили, да-да, я верующий. Собирались вместе и произносили символ веры. Веруем, что Господь Иисус Христос есть Сын Божий и остальные постулаты вероучения. Нет, утверждали, слыша Евангелия, практикую его. Практикуя, утверждая его так, что жили соответственно. Где их жизнь, этих римских граждан, в этом городе столь резко отличалась от всего того, что они ранее жили и теперь живут по-другому. Жизнь их абсолютно отличалась от того образа, чем жили те, кому они благовествовали все эти годы, которых достигали. Жизнь которых, которых они достигали, изменяла соответственно. Павел смотрит на все это, и он убеждается, что здесь не просто их энтузиазм, потому что энтузиазм, Ракин говорил, энтузицизм, не знаю, кто правильно, да? Но <coughs> все это, что человеческое, оно очень быстро что? заканчивает. Павел говорит о том, что он смотрит на их жизнь и видит. То они правильно смотрят на Господа. Их уверенность, о чем Он говорит, о чем Он еще их наставляет, потому и сильна, потому такой и результат из года в год. Он говорит здесь о той твердости, о той стойкости, смотря на все эти годы, смотря, что они живут. Если мы смотрим здесь, седьмой стих, то Павел Подводит их к тому, и как сам Павел в свое время произнес такую фразу, когда он говорил, защищая свое постольство, где были претензии от церквей, которые возникли, родились через его служение. Он объявляет им, говоря, «Они иудеи, и я иудеи, Они то-то, то-то, и я тоже. Они это, это сделали, и я тоже». В конце концов, он говорит, «я больше». Но потом поправляется, и говорит: "Впрочем не я, впрочем не я, но благодать данная мне. Благодать Божья была как результат в Его собственном служении. Я хотел бы, чтобы мы сейчас посмотрели. Павел сначала говорит о уверенности, и теперь в седьмом стихе, когда он говорит, давайте еще раз вернемся к этому седьмому стиху и посмотрим." при защищении утверждении благовествования всех вас, те, которые так жили, как соучастников моих в благодать. Павел теперь подводит их еще к более важному, чтобы они свою уверенность, которую имеют, имели на своем месте, но смотрели на всю свою жизнь, как на те, которые, как и Павел, рассматривали, что только в результате благодати Божией Он мог жить, он мог делать, он мог иметь этот результат в своей жизни и в жизни других. Павел их подводит к пониманию того, что даже когда они уверовали, даже когда они живут этой уверенностью, чтобы они смотрели на свою христианскую жизнь, чтобы не дать место, Воспользоваться этому эгоистическому началу, чтобы подумать, что я. Потом Павел, когда он отстаивал свое апостольство, очень быстро поправился. Впрочем, не я, но благодать Божия. Он говорит, вы мои соучастники. Та же самая благодать, этот же самый Бог, который начал совершать. Отверз ваши сердца, умы ваших приятий к пониманию того, что только во Христе спасение. Приняв, он их начал, как это мы читали здесь, рассуждали, они занимались тем, что утверждали. Мы сами, и они филиппийцы, находились в том, что утверждаться в истинах. И когда мы слышали о том, что в нашем христианском хождении пред Богом важно христианские добродетели практиковать, чтобы мы стремились к единению, чтобы мы стремились к участию служения святым, чтобы мы стремились служить Богом, чтобы мы стремились позволять Богу, что формировать наши характер, подобие и образ, и подобие Его, чтобы было более и более за дня, зримо, ощутимо. Все это может сделать только благодать. И если мы только правильно к этому подходим, то мы будем искать это. Павел, если мы читаем здесь и первые стихи, или в третий стих, мы идем теперь уже в самое начало, он говорит, «Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, всегда во всякой молитве моей, за всех вас принося с радостью молитву мою». Павел тот, который говорит о благодати, говорит о уверенности, не снимает со счетов молитву. Он сам много, и мы смотрим на его жизненном пути, вот в этих добродетелях служат церкви. Он говорит, я все время в постах, в бдениях, в молениях за всех святых. Я не знаю, как можно в физическом теле жить так. Но, наверное, он понимал, что Христос, Сын Божий, ничуть не меньше шел. Подражая Христу, он мог себя посвящать на вот такой образ жизни. И он мог рассчитывать, и он знал, что это можно жить только, если благодать Божья будет этому сопутствовать. Поэтому он других приглашал, молитесь, пожалуйста, о нас. Молитесь, пожалуйста, чтобы нам была отверста дверь. Он призывает святых попрошать Богу об этой благодати, всегда находясь в абсолютной уверенности, начавший, давший Его уста провозглашанию сказал: Ты будешь апостолом для язычников, Ты понесешь им это Евангелие. Павел всегда хотел обращать свой взор, как благодать Божия в Его жизни, в Нем действует, но и всему этому учить других, потому что только благодать Божья может нас привести. Что нам сегодня живущим должно делать? Можем мы сказать, ну, где защищать Евангелие? Как защищать? Может быть? Нам нужно какие-то, не знаю, меры такие придумать. Нет. Прежде всего, защищать Евангелие мы призваны тем, где говорим, если веруем, жить то, что верой. Если мы поставлены в статус детей Божьих, то и жить соответственно. И если Бог объявил Себя нам, Отцом нашим, сказал, Ты Сын Мой, то должен мне, если он свят, что быть святым. Могу я рассчитывать, что я сам знаю эти истины, пойду в какой-то духовный фитнес-клуб, пойду в какое-то духовное единение или конференция, или еще что-то, что может каким-то образом увеличить знания, углубить их, расширить их и таким образом стать вот таким, чтобы соответствовать тому, что есть в Боге. Нет! Я могу это только тогда, когда это благодать Божья будет. Благодать Божья, она смиряет нас. Она приводит нас двумя путями, или работает в двух направлениях. Благодать Божья освобождает нас от нашего эгоистического, Благодать Божья никогда не будет э, нести нам идею того, что, впрочем-то, я ничего. Что я и Бог, мы можем сделать многое. Что я тоже при делах спасительных соучаствую. Нет. Нет. Он, начавший, будет совершать до дня пришествия Своего. Что делать мне в моей христианской жизни? Чтобы что-то изменилось, чтобы я мог защищать Евангелие. Чтобы нам быть святыми, нам нужно видеть, каков наш Бог. И не просто где кто-то объявляет, я в этом случае или другой кто-то, а строить эти отношения. Стоит, наверное, сказать и мне, и нам. Я сказать, Господи, я не знаю тебя. Я говорю о тебе, но я не знаю тебя, как должно мне знать, как сыну, как дочери. Я не знаю тебя, как того, за кем должен следовать в качестве ученика. Нам надо каяться в этих вещах, потому что мы, Говорим о уверенности, но наша уверенность, если нас вот так вот взять, прижать и сказать, ну-ка, по-честному. Насколько ты уверен в своем спасении? Если меня прижать, я бы сказал, ну, надеюсь. Но вот сказать, абсолютно уверен, наверное, забуксовал бы. Почему? Потому что живем. И одну ногой здесь, одной ногой там. Не можем мы служить так, как служили филиппийцы Царствию Божию. Я думаю, что нам нужно эти вещи видеть как то, что нам нужно исправить. Если нету того, что есть в жизни филиппийцев, что было в их жизни, в жизни других верующих, где их уверенность в Боге, где благодать, которая и нам той же самую меру и ничуть не меньше Богом дается, но она не реализуется. Почему? Да потому что мы свои интересы имеем. А интерес – к Богу как личность, к тому, что присуще в Нем, Он великолепен, а мы хотим сами быть великолепными, а мы сами хотим господствовать, а мы сами хотим определять, а Бог из вечности уже на сегодняшний день, на обеда для Александра есть то, с чего Он должен идти, и для вас. И после обеда, и на вечер, и на завтрашнее утро. И обстоятельства разные Богом посылает. И Бог хочет, чтобы мы уразумели и поняли. Если Он начал, то давайте веровать. Давайте быть уверенными, что Он будет совершать в этом. Если же я выскальзываю все время из рук Божьих, как мыло, то Бог мне потом покажет. Смотри, я дал тебе знания, смотри, ты сам это проповеду. ты этому учил. Поэтому сегодня здесь, стоя перед вами, мне уместно сказать, Господи, будь милости ко мне, который сейчас учит, чтобы мне не оказаться как Павел говорит, уча других, чтобы не оказаться, что недостойным. Чтобы, проповедуя, зная, мне жить, нам жить. Если мы к этому не отнесемся с абсолютным доверием, что Бог нас не случайно имеет, что в этом есть Его промысел, Он отверз наши умы. Он, начавший это дело совершает. Много-мало зависит от того, насколько мы искали вот этого Божьего промысла в нашу судьбу. Насколько мы были податливы. Насколько мы готовы были на то, чтобы было ампутировано то или другое мое желание, пристрастие, зависимость, может, или еще что-то. Насколько мы ищем вот этого Бога? Мы, я уже говорил об этом, братьями были вместе и рассуждали, у нас есть такое ну, представление, оно неправильное или неполное, что Бог пришел в нашу судьбу, чтобы спасти нас, да? Это одно из тех, что это реализуется. Чтобы уберечь нас от ада и вести нас в царстве, Сына Его, в то вечное. И это и есть на своем месте. Но что Бог первостепенно имел как цель и добивается этого, чтобы во мне Александрий Апробс, рожденного 16 сентября 1958 года, уверовавшего в 193 году, декабре, не помню дат, но с того момента, когда он достиг, начать совершать самое центральное, самое важное, приближать меня как личность, устраивать того внутреннего человека в подобие Иисуса Христа, Сына Его. Мы думаем, что Бог озабочен, чтобы сделать нас похожими на некоторое общество, которое лечает какими-то поступками внешними только. Да нет. Надо оно Богу заниматься такими вещами. Будет он заниматься косметикой. Не к тому, чтобы женщин как-то э, огорчить, но сегодня Женщинам надувает губы, мужчинам уши обрезают, мне тоже можно было обрезать, немножко красивее сделать. Но Бог не будет этими вещами заниматься, Бог хочет внутреннее, внутреннее, соответственно, тем, кем он есть. И если сегодня на операцию косметическую кто-то идет, они подписывают. Если не получится, что мне там надуют до той нормальной Норма губы, как мне хочется, я не буду иметь претензий. Подписываю. Нам нужно подписаться. Господи, делай свой труд. Делай его во мне. Говоря все это, я понимаю, что... Я говорю, не просто где-то на улице идеи какие-то свои выносив, предлагая. Я говорю то, что Павел писал, как об особо важных. Если Павел молился за этих филиппийцев, с радостью молился. Но молясь с радостью, благодаря Богу, что оно работает в них. Он молился дальше, Господи, делай, делай. мы будем в следующее время читать это послание, и будем видеть как раз, где Он об этом не просто говорил, я молился об этом. Он этому и учит, потому что здесь должна быть динамика. Здесь должно что-то, что изо дня в день будет указывать на отношения с Богом. Что Он присутствует в моей жизни не просто как некоторая идея философская, которую признают другие. Что Он определяет то, о чем я думаю. Он, будучи сердцеведцем, хочет определить, к чему меня направить. Он хочет в благодати... Потому как в Духе Святом формируется всякое желание в наших душах. И мы очень четко можем определить, где мое, где Божье. Если еще такого опыта нет, я думаю, что надо стремиться. Потому что Божье всегда отличается от нашего, что из эгоизма нашего растет. Соглашаться, ты сказать, Господь благослови. Не ходил, может быть, еще этими путями. Благослови. Дай к этому благодать. Потому что уверен, если действительно уверен, что Павел пишет, что Бог, однажды начавший, будет это совершать. По крайней мере, скажите ему, Господи, вот Писание говорит, оно есть Слово Твое, истинное, в Духе Святом данное, сохраняемое. Если я как... Извините, пожалуйста, средства передвижения, как тяговая сила, противлюсь Тебе этому, подстегни. Сделай тогда со мной, чтобы мне, может быть, упорствие, но будучи в Твоей любви созидаем, да дозволить Тебе привести на тот результат Твоей славе и моему благу. Павел обращается к церкви Филиппах, он радуется о них. Он радуется о них, он благодарит Бога. И он говорит, в их жизни он знал, за что благодарить. Он не говорил, что какие они молодцы филиппийцы. Он благодарил Бога. Господь, благодарю тебя за то, что в их личности, в них, как в личностях, твой образ формируется. Твой образ формируется так, из благодати, которую ты даешь и им, как и мне. И мы в этом соучастники. Он благодарил Бога, но и молился, чтобы вот этот поток благодати не истяк. А их уверенность в Боге ничем не была поколеблена, Чтобы вот этот Бог, которому явимся, которому предстанем, Обязательно предстать. Усовершит наши смертные тела, вот эту плоть преобразит ее и сделает наш организм, нашу плоть совершенной, как нам Христос. И все остальное, что внутри недоделано, изменится. Потому что будем как Он. Потому что увидим Его как. Для меня вот эта мысль, она на сегодняшний момент, я надеюсь, чтобы она осталась, когда все, все, все, все, Богом определяемое, даже к будущему нашему относящееся, конечное, что откровение говорит, когда Бог покорит Иисусу Христу все, и все Ему покорится, Богу покорится и сам Иисус. И последнее, как самое центральное самое к чему все было есть и будет осуществлять и будет бог и будет бог и будет бог все во всем если бог будет все во всем то он сейчас уже начал себя формировать во мне в вас в филиппица что мы Ему даем право делать это, когда будет Бог все во всем там? И вот Бог оценит нас, насколько мы при всем том, где Он был способен, всемогущий Бог, сделать, привить мне, развить во мне то или другое качество, присущее Ему. Был я ручником у Него, сдерживая все эти процессы, или я был надеющимся на эти вещи. Господи, сделай. Достигни. А если будем так молиться, то Бог будет посылать нас к людям с благовествованием. Бог будет позволять в нашей жизни моменты иметь такие, где нам нужно будет защищать благовествование и не кулаками, и не пеной изо рта, а тем, что Жить. Жить. Так, где жил Христос. Он хочет, чтобы мы утверждали Евангелие, позволяя Ему то объявленное, великое благо, что в Божьей воле есть то, чтобы нас в подобие Сына Своего приводить, чтобы там вот это Евангелие имело место при этом созидании. Пусть Господь наш, Иисус Христос, благословит, написал многое, многое не использовал, но то, что лежало близко на сердце, пусть Господь, по крайней мере, во мне, начнет это делать. Мы каждый ходим пред Богом, пусть Он, имеющий нас, имеющий меня, в соответствии с тем, что запланировал, совершает, в соответствии с тем, что начал, делает и заканчивает. А Ему за это все благодарение, честь и слава. Аминь. Давайте станем для молитвы.